Привет, друзья! С вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. И в этом видео мы будем смотреть клип далеко не безызвестной группы Little Big. Клип 2015 года на песню Kind Inside, Heart Outside. Клип 18+, поэтому если вам нет 18 лет, пожалуйста, не смотрите это видео. Данный клип порекомендовал мне посмотреть и сделать на него реакцию мой муж. Ну, посмотрим, что из этого выйдет честно говоря я не являюсь поклонницей группы little big и более близко с ними познакомилась благодаря евровидению их участию такому не совсем состоявшемуся поэтому давайте смотреть и Посмотрим, что же они там такого наснимали. Кстати, клип набрал не очень большое количество просмотров, около 6 миллионов, так на минуточку. Но мы сравниваем с другими их клипами, которые набрали большее количество просмотров. Ну что же, давайте начнем. И здесь нас ждет предупреждение о том, что это у нас 18 ⁇ Так, чит... я не успела прочитать так явно угу что то такое что то политизированное, на мой взгляд, да, они сидят что то, наверное, недоброе происходит так, это похоже Путин был а, ну, видимо, Обама, судя по названию, тоже Путин ВС Обама. Ага, красная кнопка. Ну, музычка качает. Путин <соed> молодец. <соed> Бабуля, это просто супер. Это вот бабуля отражение, не знаю, нашей, наших пенсионеров. Так, ну у них тут происходит драка. Ну, Обама тоже, знаете, так, не лыком шит. Драться умеет. О! ВВП это вам, как говорится, и шутки. Так, о боже. Так. <свят> Неожиданный поворот. Боже мой, как-то... Телевизоры из каких-то годов лохматые. Интересно, у кого-то есть сейчас еще вот эти Коробки или нет? <свят> ну, он так спокойно, да? Достал, убрал. Музычка, конечно, качает. Но я не знаю, вот такой клип. Пересматривать точно не стало бы. Угу. Ну, дерутся они мастерски, конечно. Ничего не скажешь. Ага, и все, видимо, вот наблюдают, да, за, за этой дракой. Люди сидят в своих домах, я так понимаю, да, и наблюдают, а их вот снимают. На камеру тоже такие... О, какая растяжка! Какая растяжка! А, Путин выворачивается Прям так мне тоже хочется двигаться. О, ничего себе какой! Большой мужчина! Интересно, у Обамы реальность такая Доконта так, вообще... Так... Ага... Путин у меня что-то с голосом проблемы произошли. Как будто Путин на меня это брызнул слезоточивым газом. Прям целая толпа людей. Ага, там да, вот смотрите, что происходит. Так, так, так. А мне показалось, или в нее сзади на юбке не было ткани, там трусы были. Непонятно. Неубиваемый, неубиваемый Владимир Владимирович встает. Вообще, конечно, это очень забавно. <смех> Вау. Вау. Мне прям даже стало интересно реально, кто победит. Так. <смех> ага, получается, вроде они были наоборот. А теперь они стали очень... Непонятно, что-то произошло. Вроде бы Обама сел на Путина. Угу. Угу. Так. Мне показалось, что у Обамы была белая кожа на руке. Видимо. Так. И что будет дальше? Путин его сейчас задушит или, или поцелует? О боже, нет. Make love not war. Ну, видимо, видимо, это финал. Да, видимо, это был финал. Ну что же, друзья, вот такой клип мы с вами посмотрели. Почему 18+, ну, может быть, из-за вот этой драки, жестокости и... Я, честно, не, не поняла, Ангела Меркель была в юбке сзади или без юбки. Ну, честно говоря, не буду пересматривать. Надо будет подгонять, искать этот момент. Что могу сказать по клипу? Конечно, достаточно необычно, смело, свежо. И пусть это 2015 год, то есть ну 5 лет назад это было вообще очень смело и очень свежо. И что примечательно, что примечательно, именно Путин подает руку. Но там был тоже такой момент, что получается вроде как Обама садится на него сверху, а потом получается Путин. Ну, либо я что-то не разглядела, да, у меня со зрением проблемы, вы знаете. Либо, ну, это какой-то такой интересный ход. Но и месседж, конечно же, этого клипа, он, в общем-то, позитивный, да, в конце что давайте там любить друг друга и чтобы не было войны и все такое. Ну, интересно, интересно, где-то даже поразительно, но почему не набрал этот клип рекордного количества просмотров, честно, не знаю, потому что, в принципе, тут он достаточно политизированный, и у нас эту тему вообще любят в обществе как-то мусолить, но тем не менее. Конечно, оценивать вокальные данные группы Little Big, наверное, нет смысла, потому что группа вообще не об. Этом не о вокале, но музыка, я говорю, мне захотелось под нее немножечко вот так покачаться, подвигаться, и в принципе на какие-то эмоции интересные этот клип меня вывел. Напишите в комментариях, кого еще посмотреть, прореагировать, на каких артистов сделать реакции. Пишите сразу имя артиста или группы, и, конечно же, песню, тот клип, который бы вы хотели, чтобы я посмотрела. В любые ваши комментарии по улучшению данного формата видео я также, как говорится, принимаю в комментариях. Но вы видите, насколько Путин влияет на людей, даже не настоящий Путин, когда он с баллончиком побежал на Обаму и брызнул, даже до меня дошло, и попало как-то это воображаемый, воображаемый газ на мою слизистую. Ну что, дорогие друзья, в общем-то, вот такая у нас получилась сегодня